Ребят, все, это, это просто габелла. Давай, нахер! Лежать! Лежать! Давай, Рекс, Рекс, лежать, сука! Лежать нахуй. Да вот, ты ч, сунюха такая, спряталась, за дерево? И куда вы прибежали, нахуй? Зайчик убрал! Вот это вообще изи! Лежать нахуй. все! Во! Топ нахер! Баба дорога от печи до порога! Ты ч, охренел? Иди, хрыщ, не посуду мою. Мой. Понял, пошел посуду мыть. За ним, представляете, маму заставлять посуду. Ведь мама работает, приходит с работы еще посуду. Да этим, блин, представляете, Привет. все моют, кроме него. Я учусь до семи, до пяти в Шараге, в колледже. И то я прихожу постоянно посуду мою, лишь бы маму ее не мыла. Когда приходит с работы в девять и видит все это говно. Да, Ребята, знаете, как это за... Блин, иди отсюда, Нет, он сам сказал, он говорит, иди на стриме это скажи. Я вот пришла сказать Красавчик, брат, не <р nuances> типа такой рисит, говник, хава сейчас рис, с типа, которого даже дуршлаг не помоет. И на заливать Егор сковородку, если она в целом нормальная? Да хорош, парень, у меня уже мозг сейчас лопнет, реально. Я в шоке просто. Вот. Красавчик, брат, телефон телефонов, ты же меня знаешь, это же Егор Юж ТВ. Он никогда не прогнется под женщину. Так. Сегодня, 12 число, Егор моет посуду. Первый раз за два месяца он моет посуду. Эти Ди... По маршру... 200 рублей, 500, я тебе не дам 500 рублей за посуду. Ну, увы. Это просто габелла, ребята, это просто контент самый отстойный. Так, думаю, я сегодня это, кастеты не точить или не точить, агрейдовские? Йок, подскажи мне, уважаемый ГМ. Ну, Ваня у меня тоже на стриме, когда разыгрывали у него, задавал вот этот вопрос. Точить или не точить, точить или не точить. Я говорила не точить, я всегда говорю не точить, потому что я в этом плане... Ну, короче, вообще, не точить. Да, блин. Ребята, так, ребята, тебе... давай, пожалуйста, должна заточиться. Ты должна заточиться. Пора заднюю врубать. Блять, плюс пятый, ребята! Плюс пятый кастеты! Отлично, ребят, все, я плюс 6, плюс 6, я их не буду жарить, буду бегать плюс пятыми. Сто рублей? Сто рублей нормально, что? Гексоген, скажи Егориус ТВ ТОП. Полтора ляма? Что реально? Егориус ТВ ТОП. От души.